Ребят, всем здорово, с вами Егор Юс ТВ Всех сегодня Жду на Трово вот. Будет разыграно две Платные подписки Плюс из-за того, что глючит YouTube, Вы нужны мне на Трово На Трово качество трансляции лучше Чат работает лучше Плюс есть очень много бонусов для зрителей То есть вы там накапливаете всякую ману Можете донатить ее разным стримерам Можете мне Вот Всем, кто у меня модератор, естественно, я дам модера вот. И со временем, наверное, мы будем отключаться от YouTube вообще и терять его в пространстве, в пространстве времени. Вот. Так что сегодня жду всех на троу, будет розыгрыш на, я думаю, ну, сделаю розыгрыш на 1000 рублей. Вот. Именно на троу. Нужно будет просто отгадать число, как всегда, в чатике. Вот. И разыграю две платные подписки. Две платные подписки сегодня на троу будут разыграны, ребята. Они стоят, по-моему, там по 10 долларов, короче. Дает всякие преимущества, там красивый значок и все прочее. Вот, так что давайте, всех жду на Трово сегодня. Кетра Варс, X1200, мы там играем. <coughs> Ссылочка в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на группу ВКонтакте и на Трово, естественно, ребятушки. Кстати, Твич тоже есть теперь. Всех обнял, приподнял до хруста. Тряу! я yeah. И бак